Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня есть мой сериал, который будет называть «Семейная жизнь». Давайте начинать. Так, так, так. Рарити, вставай. Mm -mm. Рарити, вставай. Тебе в школу. Ты опаздываешь на экзамен. А, а, где? А! К -к -к Какой экзамен? Где? Я же все сдала, мама. Это способ, чтобы, это быстрый способ, чтобы тебя разбудить. Очень смешно. Может, это очень мило, когда ты падаешь. Мило? То есть смешно. Еще лучше. Так, э, дочь, иди, это, переодевайся, там, одевайся. И иди в школу. В школу? Да, завтракай, собирай портфель и иди в школу, ладно? Nash> Мама, это я хотела тебе, Коша, -ко -ко сказать, ну, предложить. Да-да, доченька. Короче, мы одноклассницы кошка родила котят. Можно взять, ä, ну, а у другой щенят? Можно я у одной попрошу щенка, а у одной кота? Mm. Ну, как сказать? У нас четырехкомнатная квартира. Ладно, позволю тебе. Я же принцесса. А у тебя будет два кота? Да, да, я собак, конечно, люблю, но не очень. Э, иди посоветуйся с моей сестрой. Хорошо. А ты сама не хочешь сказать? И кстати, разбуди ее. Одна я пока тебе портфель соберу. Ладно, мама. И -и иди. Иду, иду. Эпл Джек. Apple Джек, вставай. Не хочу, мам, не хочу. Это не мама, это Раджи. Вставай. Да, Раджи, что-то случилось. Я хотела с тобой посоветоваться. Кстати, тебе в детский сад пора. Да, я знаю. Что ты хотела со мной посоветоваться? У моей одноклассницы, помнишь, которую зовут Марго? Ну, да. У неё... Собака родила щенят. <гас> маленьких щеночков. Да. Хочешь, я тебе принесу? Я сейчас тебе на ноутбуке покажу фотки щенят, ладно? Ты мне покажешь какого. Хорошо, давай сейчас неси. Я у... А я возьму котенку. у нас будет много животных. Да-да-да-да. А, подожди, я сейчас собак принесу. Кошка все выбрала. Так. Ща. О, смотри. Пощелкай. Только аккуратней. Хотя, хочешь тебя обрадую? Чем? Кое-чем. Конечно, давай. Когда мне купит новый ноутбук, я тебе отдам старый. Йоху! Так, ну ладно. Вот, вот этого. Хорошо. Хорошо, я попрошу... Не, может быть, сегодня принесу. Ура, у меня бучиночек. Ты слышала? Элис. Так, ладно, я пошла собираться детский Ой, возьму доктора Хуза. Да, и не Это, перекус я возьму. Да-да-да, печеньки хочу взять. Ладно, то есть ты согласна? Конечно, конечно. Я ты самая лучшая. Прибежала собираться. Ладно. Дочь, я там не знаю, что собирать. Я не знаю, какие-то уроки, так что сама собирай. Идеально, а что ты все это время делала? Подслушала. Подслушивала, мама. Ну а что? Так, ладно, переодевайся, и а потом собираю портфель. Ой, ладно, потом переоденусь. переоденусь Налево поешь. Я тебе девочку приведу. Ой, блин. А, Apple А да. Чего? Я хотела тебе сказать, это у тебя будет мальчик пес Ну, да, я знал, там был написано имя. Нормально так. Так, что взять в портфель? Надо пока посмотреть. Духи надо взять. Нет, попшикаться. Так. Возьму какие-нибудь... Учебники возьму. Воду и пойду завтракать. Ну там мне еще мама дополнит. Так. Мама, я собрала портфель. Тогда иди сюда. Так. Что будем завтракать? Выбирайся. Завтрака перекус тоже себя. Выбирай. Мам, можно я на перекус возьму страшный кексик? Ладно, бери. Сейчас. Сейчас надо его положить туда. Ладно, ладно, ложи его заранее. Ой, все. Поставь пока сюда портфель. А где твоя сестра? Сейчас прискочит э, со своим сундуком. Ладно, иди пока кушай, вот банан возьми. Так, доченька, давай быстрее бери перекусик. Так, перекус, перекус, перекус. Хочу вот это взять. Тебе это многовато ли? Да нормально, мамочка. Сейчас надо откройте положить. Дочь, нет, не надо это. Это семья, это... Э, я вообще-то отнесу по дороге. Тогда хот-дог. Хот согласна. Давай уже, быстрее. Кого ты... Эй, ты взяла доктора Куза? Да, мама, мама. Ну, ты же сама сказала, бери что угодно. Ой, ладно. Давайте сегодня кушать. давай, давай. Давай. Так, все, покушали, покушали. Так, ладно, девочки, идите. Мам, ты нас не будешь отводить? Да вам же прийти дорогу, ради ты е. Да, хорошо. Надо ждать, когда они вернутся оба. Так, доченьки, вы уже вернулись. Хм, да, вернулись. А почему вы задержались? Вы уже... Ты ведь забралась, сестра? Да, да, как ты и говорил, после... Ой, да, после обеда. Мне кажется, ли вы задержались. Ну, она просто хотела на качелях покачаться. Тогда ясно. Ладно, идите по комнатам. Хорошо? Да, мам. А, скажи, ты не принесла щенят? К сожалению, она сказала, что... Не может после школы, потому что ей мама сказала вечерком. Вечерком. Да, да, вечерком. А. Ладно. А сейчас я в ноутбуке немного своем там котче посмотрю, а потом пойду. Во сколько? Четыре. А. Сделай пока уроки, пожалуйста. Ладно, сделай уроки. Все равно нечем заняться. Мама, ладно, я пошла. Угу, да надо потом привезти этих щенят, а пока пойду посмотрю, что делать.